Привет, девчонки. Пока мой персик отошел, я решила приготовить ему пиццу. Это все время он, да он у плиты. Не скажу вам честно, честно. Готовит он не очень. такая, только... она. Так, первым делом я сделаю тесто. Оп. Ой. Нет. Засыпаю его в кастрюльку. Потом добавляю дрожжи. Пол пакетика где-то. А нет, целый добавляю. Еще нужно посолить. Посолить. И добавить сахара. Хотя сахара не обязательно. И заливаю все теплой водой. Осталось только перемешать и сделать тесто. Вот так. Вот так. Вот все. Отлично. Оно должно быть крутым, таким таким, как резина. Если тесто получается слишком липким, то можно добавить мукички. Хорошо. И теперь его нужно вымесить ручками. Берем, да, не стесняемся. И можно так прям хорошенько его вымешиваем. Угу. вот так. Вот, хорошо. Те оно такое тепленькое. Теперь его нужно накрыть полотенчиком и положить в теплое место на часик. Так, девчонки, дальше я делаю соус. И мне нужно нарезать лук. Аккуратненько и мелко. Вот, вот так вот хорошо. И отправляю это на сковородку, чтобы оно прожарилось. Так, дальше у меня идет помидорчик. Я, я вот эту вот штучку должна вырезать, потому что мой персик не очень любит такую штучку кушать. И вот этот вот меленький помидорчик теперь я отправляю туда к луку. Пусть они жарятся вместе, как мы. С моим персиком. Мы тоже жаримся. Нужно все посолить, поперчить и добавить томатную пасту. Ой. Ой, вот вот. Ой, я такая неуклюжая сегодня. Не знаю, что со мной. Я, я просто вот так вот пальчиками возьму и достану все. Мне так проще. А можно даже выдавить. Вот так хорошо. Все, я добавила. Помою свои ручки после томата и буду переходить к тесту уже. Ой, тестечка так хорошо поднялась. Такое мягенькое, такое хорошенькое. Все, теперь его можно вывалить на стол и раскатать. Для этого я его чуть-чуть посыплю мукичкой. И буду использовать вот такую вот бутылку, потому что у моего кулинара, как обычно, ничего дома нету. Хотя нужна скалка, вот вы ее используете, я вам рекомендую так делать. Ну, в принципе, получается и неплохо, и, и такими подручными средствами. Так, ну и вот я уже подошла к тому моменту, когда намазываю соус на свою пиццу. Таким тонким слоем, чтобы он не забил вкус э, моих сыров. О, о это уже, по-моему, мой персик пришел. Персик, это ты? Да, моя апельсинка. Чем ты там занимаешься? Я пиццу тебе готовлю. Поможешь натереть сырок? Да, конечно, давай. Что тут у тебя? Так соскучился по тебе. Вы знаешь, начни, наверное, с вот этого сырочка, пожалуйста. С вот этого? Ну да, да. Вот этот. Это ты, походу, делаешь пиццу 4 сыра, да? Ну да, да. Я вот купила пармезанчик, дурблюшечку, э, там какой-то еще сливочный и мастамчик, да? Вот, четыре сыра получается. Так, а куда ты ходил вообще? А, ну, это сюрприз. Какой еще сюрприз? Что ты мне рассказываешь? Ну, потерпи, тебе понравится. Сейчас пиццу закончим готовить. Нет, я хочу сейчас. Давай ты скажешь, ты, куда ты ходил? Что здесь сюрприз? Ну, потерпи немножко, ну, понравится. Ну, ну скажи, ну, любимый, ну, давай. Ну, ну, скажи. ну, будь терпеливой, ну, что ты? Ну, скажи. Ну, ты же знаешь, ты, я, я от тебя не отстану. Блин, ну все, а ты нарвалась, жопа мелкая. А ну-ка дай сюда свою попку, сейчас я тебе кушу. Ладно, пожалуйста, все, я отстану, все, все, все, я отстану. Фух, ну давай уж закончим с этой готовкой. И вот это вот ты сейчас перемешиваешь, да? И добавь это все, закидай на пиццу, хорошо? Да, конечно. Чтобы сыр не повытекал, я позагибала краешки. И теперь я поставлю это все в духовку. Давай помогу тебе. Давай. Ты такой хороший. М -м, выглядит очень аппетитно. Ты такая умница у меня. Ну да, я старалась для тебя. Это все для тебя. Такая сырная получилась. Спасибо. Слушай, а давай нальем немножко вина? Ну давай, ну только мне... Чуть-чуть, много не наливай, хорошо? Давай, подставляй свой стаканчик. А, Фух, хорошо. и вот настало время сюрприза. О, давай, давай, давай, хорошо. Апельсинка, ты станешь моей женой? Не может быть, кухонский, это правда, ты не шутишь. Боже, чтобы... Только бы ты не шутил, боже, пожалуйста, ты не шутишь. Да, дорогая, я тебя очень люблю и хочу прожить всю жизнь Нет, с тобой. Нет, не может быть, это правда. Я люблю тебя, ты Кухонский. А, а я тебя, дорогая. Кухонский. Ну все, давай теперь выпьем за это. Ой, давай, давай.